к вопросу о необходимости байпаса байпас сто лет не нужен в таких конструкциях, где есть котел типа ГВ сечения самого насоса хватает если выключается напряжение вполне хватает для того, чтобы был естественный приток воды, и котел не рванул. Вот вот такое вот.